Всем привет, с вами Макс Репьев и я хочу рассказать, как вы можете вместе с нами зарабатывать на недвижимости, про нашу партнерскую систему. Как вы уже заметили, за последние полтора года люди стали чаще покупать заграничную недвижимость. Я думаю, вы чаще стали слышать, как Маринка купила квартиру в Дубае, Колька купил дом в Турции, или Женька купил виллу на Бали и неплохо так на ней зарабатывают. Покупают реально многие и в разных направлениях. У вас у всех есть друзья и знакомые или клиенты, если вы, например, агент по недвижимости, которые сейчас рассматривают эти направления, будь то это Дубай, Турция, Северный Кипр, Бали или Пхукет, или Сочи. Мы в этих местах представлены. И мы давно уже помогаем людям приобретать недвижимость. И вы можете порекомендовать нас своим друзьям или знакомым. И многие из вас знают вообще, кто мы такие. Что мы уже 7 лет занимаемся недвижкой. Каждый день мы светим своим лицом на YouTube, показывая клиентов, кейсы, объекты недвижимости, сделки. В общем, все, что связано с недвижкой. Вы знаете, что мы работаем честно, что мы не размещаем заманук. Всегда называем цены, все условия, всегда говорим об объектах так, как оно есть. И бывает такое, что мы отказываемся своим клиентам сделки если они уперлись и хотят купить какой-то неликвид. Мы максимально прозрачно делаем для людей рынок недвижимости, помогаем им воплощать их мечты в жизнь и плохих отзывов на самом деле о нас не пишут. Так вот, если у вас есть друзья, вы можете дать им наши контакты и мы выплатим вам вознаграждение. Это, знаете, не акция «Приведи друга и получи подарок». Это наш щедрый комплимент за то, что вы порекомендовали наше агентство и помогли сделать еще одного человека более счастливым, вот Наши контакты указаны внизу в описании, делитесь их со своими друзьями и мы сделаем с вами вместе рынок недвижимости чище, прозрачнее и интереснее.